Если вы любите фасоль, то рецепт тушеной фасоли с помидорами вам наверняка понравится и пригодится. Простой способ вкусно приготовить такой тривиальный продукт, как фасоль. Этот рецепт фасоли тушеной с помидорами я отыскал в кулинарной книге, в разделе Тасканской кухни». Действительно. Блюдо типично итальянское. Готовится очень просто, используются специи и томаты. Фасоль получается очень ароматная и вкусная. Ее можно лопать просто так, как горячее блюдо. Очень вкусно, даже несмотря на отсутствие мяса. Удачи в приготовлении. Надеюсь вам понравится фасоль тушеная с помидорами, приготовленная по этому рецепту. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Фасоль замочить на ночь в холодной воде, затем отварить почти до полной готовности. В кастрюле обжарить на масле мелко нарезанный чеснок, помидоры мелко нарезать или натереть на крупной терке. Добавить в кастрюлю к слегка обжаренному чесноку. Добавить специи, довести соус до кипения. Добавить фасоль. Посолить, поперчить и тушить 30 минут на среднем огне. Готово! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Тушеная фасоль с помидорами готова. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Необходимые ингредиенты. Фасоль свежая 1 килограмм, Помидоры 400 грамм, Чеснок 3 зубчика. Оливковое масло 100 мл. Соль, перец, специи. По вкусу. Количество порций 4. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся.